Машина туда-сюда, скоро! Туда-сюда едут, <служает> а машина вперед не едут. Достаточно. Сыграй другую, пожалуйста. Так что пока я с вами, вам совершенно нечего бояться. Just say one thing. Вы понимаете, о чем тоже все эти люди? За Не я нет. Раз, два, три. Это было веселье. Между собой разделите книги Есенина. <связано> я дам тебе половинку своей жизни, а ты мне половинку своей. Равноценный обмен? Ты не мог придумать ничего глупее, блин. Какая еще половина? Я дам тебе все. <связано> ну и блестяще отбивает Карри Прайс. Это, я думаю, неудивительно, у него жопа-то больше. <связано> Что? У него ж опыта. <смех> в мире робота с искусственным интеллектом. Ты Чаппи. Чаппи. Молодец! Перспектива, которую она открывает перед нами, практически безгранична. Малыш, я у тебя приземлюсь здесь. Каскадеры, каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. И не чувствует, только на неровностях высокая установка его немного раскачивает. Ha <laughs> <laughs> ha Блох ⁇ это судьба. Блох ⁇ это судьба. Блох ⁇ это судьба.